Значит, песня про таррера я всегда говорил и говорю, что я ей на большое народное будущее. Главное запомнить последние строчки. Сейчас проверим. Однажды жива Хурама Зинек, герой по имени Тадар. Там каждый день был пир и пра зенит. Там и все лили Но портил общую картину, Творяя полнейший беспредел, Управитель э, Он сжечь тарара повелел. Тарар, естественно, был против, Горит при жизни привык. Народ повел тирана против, И наступил тому кирдык, И все, и след его расстает, Да кто бы знал о нем вообще, Когда б не троица святая, Мьера, Афистер его Бомаршель Судьба несчастного тарара Легла морщинкой на челе Банкет на деньги на рарах И вот и при этом стали. А там солили друг сердешный. Но лучше с ним не выпивать Подсочинил мотив прелесовый И свет стало ремнивый и если ты ее расставил, Да кто бы пел её в Когда б не Пушкин что оставил Свет бумаги в душе? Событий много было разных, То с кем, когда и сколько пил, то помнишься о Хурамастах, Как мозг оперу хвалил. Века летели, как хотели, но то не есть века. И ведет на самом деле, а это легкая рука, и мы настроившие гитары, Клювнув шампанского с утра, курлычим песню про тарара. тарарарарарарар. Тарарарара. Запомнили Это песня про так вот, Я думаю, ее даже можно в школах музыкальные, только в музыкальных. Вы, вы знаете новость, какая придет наша музыкальная школа будет объединять с детскими садами?